приветствую вас дорогие друзья меня зовут алла вишневецкая и это обзор астрологических тенденций для знака рак на март 2021 года этот прогноз подойдет как для тех у кого в знаке рак находится солнце так и для тех у кого в этом знаке расположен асцендент и мы с вами сегодня поговорим как о благоприятных тенденциях этого месяца и удачных днях так и о днях когда не стоит инициировать те или иные начинания Итак первое очень важное о чем я хочу сказать это то что в марте все планеты будут двигаться вперед нет ни одной ретроградной планеты и безусловно по этой причине март подходит для активности для начинаний, в любом случае даже те проекты, которые вы инициировали раньше, они будут развиваться и будет появляться определенная динамика в тех процессах, которые уже запущены. 4 числа Марс переходит в знак Близнецы и будет в нем находиться по 23 апреля, поэтому... Очень важной частью вашей жизни в этот период будет тема коммуникации, обсуждение всех нюансов. Это могут быть вопросы доставки, это могут быть вопросы, когда вам нужно куда-то съездить, чтобы решить какой-то вопрос. И к слову, тема поездок и довольно длительных может являться одной из ключевых для вас в марте, так как Марс находится в вашем двенадцатом секторе, а этот сектор отвечает как раз-таки за моменты, когда мы куда-то ездим, когда мы сосредоточены на какой-то деятельности, мы пропадаем из радаров, грубо говоря, мы чем-то настолько увлечены, настолько заняты, что нам не хватает времени на другие дела и на встречи, которые не имеют отношения к нашей цели и нашим основным задачам. Поэтому для многих раков март и апрель это будут месяцы очень серьезной концентрации на какой-то теме, важно будет все планировать и важно будет делать то, к чему лежит ваша душа. В этот период будет очень сложно себя принудить к какой-то работе. И обязательно нужно представлять конечный результат, конечный продукт, к чему это все приведет. Это будет вас здорово мотивировать. С 1 по 3 число будет активным аспект между Венерой и Ураном. Это очень хорошее время для встреч с друзьями. Это хорошее время для интернет-предпринимателей, для тех, чья деятельность так или иначе связана с соцсетями. Это замечательный период для... От того, чтобы принимать быстрые решения по поводу покупок, продаж, опять-таки очень благоприятно через интернет что-то заказывать. Но несмотря на скорость этих решений, они все равно должны быть очень продуманными. И идеально, чтобы вы ранее что-то запланировали, искали, и именно по этому аспекту нашли и решили приобрести. Это, конечно, самый лучший сценарий для подобных аспектов 4 5 число очень интересные дни так как будет соединение меркурия и юпитера в вашем восьмом доме это дни важных финансовых решений Восьмой сектор отвечает за чужие средства вы можете рассматривать тему инвестиций финансовой помощи в этот период это может быть решение каких-то вопросов связанных с банком это может быть открытие счета в банке. И в целом это очень хороший день для того, чтобы открывать счет в банке. В любом случае вы можете выступать как посредник в этот период. Вы можете решать какой-то вопрос, будучи доверенным лицом. В любом случае вот тема взаимодействия с ресурсами, которые изначально вам не принадлежат, может быть очень актуальной по данному аспекту. Безусловно, и Меркурий, и Юпитер — это планеты, которые связаны с бумажными делами, с законом. И в сочетании с тем, что это все в восьмом доме, вы можете оформлять какие-то бумаги, которые имеют отношение к имуществу, к деньгам, ресурсам. Это могут быть даже мысли о крупных продажах, покупках, о крупном займе. Вот такого рода Тематика может проиграться по данному аспекту. С 11 по 14 число будет ярко выраженная тематика знака рыб и планеты Нептун, так как в вашем девятом секторе в знаке рыбы соединится Солнце, Венера и Нептун. Это может поднять на поверхность тему отдыха, поездку к морю, тем более это все в девятом доме. Может по факту произойти в этот период поездка, либо же вы можете планировать эту поездку на ближайшее время. По данному аспекту вы можете на время выпадать из активной жизни. Это может быть даже не далекая поездка, но сама суть, что вы будто бы стараетесь на время отключиться от большого потока информации и задач и немножко отдохнуть поэтому можно сказать что середина месяца подходит для отдыха расслабления и для уединения 13 числа будет новолуние в рыбах в вашем девятом доме и оно может поставить перед вами задачу решить какой-то бумажный вопрос это может быть даже решение заказать тур определиться с датами вашего отпуска это может быть решение и очень важное для тех людей, чья деятельность связана с информационной средой, это может быть преподавание, публикация книг, статей, вот для вас середина месяца может принести прям очень важный... И серьезный прорыв в работе. 15 числа Меркурий планета коммуникации, поездок, бумаг, переходит в знак рыбы и будет в нем находиться по 4 апреля. Вообще, Меркурий в рыбах дает определенную сенситивность. В этот период многие будут настроены на то, чтобы решать вопросы мирным путем, чтобы прислушиваться больше к собеседнику, воспринимать его настроение. И, к слову, действительно очень многое в это время может зависеть от того, в каком настроении вы решаете тот или иной вопрос. Как вы сами верите в то, что у вас это дело получится или не получится. Поэтому старайтесь доверять своей интуиции. И если вы ощущаете, что вам что-то не нравится, что в ней лежит душа вот именно сегодня этот вопрос решать, то лучше, конечно же, это сделать в другой день. При этом период с 16 по 18 число максимально подходит для того, чтобы решать какие-то важные вопросы бумажного характера, для того, чтобы с кем-то договориться, либо с кем-то из родственников, либо с кем-то из партнеров по бизнесу, либо даже с партнером по браку. Венера и Солнце будут в хорошем аспекте к Плутону, и это даст вот именно такие м, качества как настойчивость э, умение дождаться результата умение дождаться того решения которое именно вас удовлетворит поэтому в целом вот терпение последовательные действия и понимание своих целей могут в это время сотворить чудеса В десятых числах марта марс будет э, делать хороший аспект к хирону и э, этот аспект затрагивает ваш десятый дом карьеры, поэтому в целом вы можете продвигаться в разных направлениях и по этим направлениям получить хороший результат. То есть параллельно вы можете, например, семейные вопросы, семейные дела решать и рабочие моменты и и в первом и в втором вы сможете добиться результата. Главное, не старайтесь сосредоточить свое внимание только на чем-то одном, иначе вы можете быть неуверенны и будете постоянно отвлекаться, и ваша работоспособность будет невысокой. 20 числа Солнце переходит в Овен, ваш 10 дом, а 21-го Венера переходит в Овен, ваш 10-й дом. И затем они соединяются с Хироном в Овне. И это очень важное соединение, которое даст вам возможность очень искусно обращаться с деньгами в конце месяца. Это может быть период большого подъема финансового. Это хороший период для решения материальных вопросов. Это может быть период увеличения вашей заработной платы, повышения. Период, когда вы видите свои возможности в этой жизни более разнообразными. Если будут поступать новые предложения, которые будут поначалу заставлять вас на время потеряться и не знать, как правильно поступить, старайтесь соглашаться, старайтесь не отвергать вот те возможности, которые будут в этот период возникать. Особенно если они касаются вашей заветной цели, вашей мечты даже если это все будет поначалу выглядеть как аврал и у вас не будет времени этим заниматься все равно не отказывайте человеку не отвергайте это предложение так как этот период действительно может дать вам очень многое особенно обратите время на период с 26 по 28 даже 29 марта это будет апогей вот этого соединения солнца Херона и венеры и когда происходит такая концентрация энергии в какой-то одной сфере, это однозначно дает события, дает возможность нам реализовать наши цели. И это очень-очень важный для вас период. Тем более, что 28 числа будет полнолуние в весах в вашем секторе семьи и недвижимости, поэтому важнейшие события в конце месяца будет связано с темой вашей семьи, отношений с родителями. К слову, эта полнолуние будет в тесной э, взаимосвязи с Солнцем, Хероном и Венерой, поэтому э, оно может помочь вам наладить отношения с кем-то из членов вашей семьи. Э, это может быть, опять-таки, планирование отпуска, отдыха с семьей. Это может быть приобретение чего-то красивого, статусного для вашего дома. Это может быть в целом очень удачная инвестиция по теме недвижимости. Для кого-то это может даже стать покупкой недвижимости. Но в целом хочу сказать, что в это время, так или иначе, нужно будет уравновешивать семейные дела и рабочие моменты. И из-за этого может также вот возникать определенный такой дисбаланс. Вам нужно будет балансировать, искать вот эту гармонию между работой, обязанностями, целями и между семейными делами. 30 числа Меркурий соединится с Нептуном в вашем девятом доме. Этот день не подходит для того, чтобы начинать важное путешествие, либо заказывать билеты, либо решать важные юридические вопросы. Соединение Меркурия и Нептуна — это о путанице, это о таком рассеянном состоянии это о мошенничестве поэтому будьте внимательнее в этот период данный аспект распространяет свое влияние на все знаки поэтому всем нам нужно в это время быть повнимательнее и поаккуратнее ну что ж на этом буду заканчивать данное видео не забывайте что в описании под видео а также в первом закрепленном комментарии всегда есть актуальная интересная информация по теме обучения, о новых наборах, а также о возможности заказать БЛИЦ-консультацию. Будем с вами на связи. Пока-пока!